Для чего существует традиция провожать старый год? Если этот год тем более был урожайный, благодарить этот год. Благодарность – это самая созидательная энергия. Это понимали наши предки. Давайте мы тоже этой возможностью воспользуемся. Всем привет, меня зовут Татьяна Андреянова, вы на моем канале. Я очень рада, дорогие мои друзья, что вот труд Вадима Зеланда, который я выложила у себя на канале, «Транссерфинг реальности», нашел отклик вашей э, душе, в сердце, в уме, э, в, в умах. Очень много вопросов, комментариев, я счастлива, потому что именно для этого я его и выкладывала. Та самая книга, которая на сегодняшний день просто необходима. там того, что у меня теперь очень много людей, которые на канале, по крайней мере, которые понимают, что такое трансерфинг, что такое переход на другие линии, для чего я создаю свой канал. Почему он позитивный, созидательный, познавательный, чтобы мы могли с вами выходить на другой уровень вибраций, чтобы мы могли эти вибрации повышать, усиливать свой иммунитет. И, соответственно, вот в этом состоянии, вот мы уже с вами выходим, можно сказать, на стартовый опять же я села ближе к миру и какая красота за окном вот красная такая багровая стоит дебина за окном и падают падают падают хлопья снега и это напоминание нам о том что вот уже вот он уже близится волшебный новый год И что вот Новый год для нас? Ну, во-первых всегда на руси провожали старый год для чего это делали а потому что люди были верующие не дай бог нет благодарить за все эти дары за то хорошее что этот год принес провожали старый год провожали его с благодарностью если хороший урожай обязательно за это благодарили если родился в семье кто-то обязательно благодарили и за это тоже давайте вот и мы тоже с вами в течение всего этого Оставшегося месяца, будем благодарить этот год за то, что он нам дал самое лучшее. И мы будем на этом лучшем сосредотачивать свое внимание. Эта энергия уже будет коллективная, потому что мы запускаем уже групповую динамику. Мы с вами будем переводить себя на те линии жизни, где мы счастливы, где мы богаты, где мы здоровы и где мы занимаемся созиданием. Мы, каждый человек, да, это творец по образу и подобию он создан И поэтому, когда мы создаем каждый день Свой день счастливым Но ну какой может быть здесь итог Поэтому давайте вот все вместе Мы это будем делать И сейчас, сегодня у нас 3 декабря И что мы в этот момент Можем сделать? Да, конечно, поздравить всех тех, кто отметил Свой день рождения в ноябре Дорогие мои друзья, родившиеся в ноябре, кто отметил свой день рождения в ноябре? Я поздравляю вас с вашим днем рождения. Если уж мы на этом канале говорим о тех событиях, которые ну, как-то влияют на нашу жизнь, которые запомнились в истории, но что может быть еще более великим событием, чем то, когда человек родился. Поэтому я вас поздравляю, когда выпадает уже снег. Я вам э, желаю тепла, я вам желаю вот этой свежести, всегда свежего восприятия в вашей жизни, чтобы у вас глаз не замыливался, чтобы вы многие события в своей жизни видели свежим взглядом. Я желаю вам благополучного восприятия всего, что в вашей жизни дается. Никогда не утрачивать чувство юмора, благодарности, чувство оптимизма. Ну и, конечно, мы на этом сосредотачиваемся обязательно, потому что Новый год уже ваш личный наступил, и он обязательно вам принесет все только самое лучшее, даю установку. Ну и, конечно, говорю свою магическую фразу «Будьте здоровы, мои дорогие». Дорогие, и я вас очень жду на своем канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Добро пожаловать! Да. Я все-таки хочу сегодня напомнить о том, что завтра у нас, 4 декабря, кто помнит, что это за день? А это день, когда мы пишем письма Деду Морозу. И мы заказываем подарки и пишем в письмах о своих пожеланиях. Кто еще не познакомился с нашим новогодним волшебником, познакомьтесь. Но смотрите не на меня, слушайте информацию. А информация там достаточно такая, знаете, продуманная все, продуманная все. 4 декабря – это день, когда пишем письма Деду Морозу. Во-первых, этот день выбран не случайно. Это международный день. Опять же, Международный, будут писать письма Деду Морозу. И давайте мы тоже подключимся вот в этот общий поток. Потому что что такое писать письма Деду Морозу? Это опять же самые светлые намерения, самые лучшие пожелания, эмоции. Потому что вот опять же положительные эмоции, опять же положительные вибрации. Давайте подключаться к этому огромному источнику. Это знаете как, вы ну, представьте себе, вот лампочка и огромный-огромный щит. И вот в этот момент вы Лампочку свою подключаете И вдруг она вот засветилась Главное не лопнуть Поэтому если вы, допустим, все время в негативе-негативе в негативе, и тут вдруг решили включиться, тут можно перегореть. Но тут вот сначала нужно себя немножко настроить, да как настроить? Посчитайте до 10, представьте себе вот всю планету, представьте себе, как вот включается, включается, включается, включается вся планета, и вы прежде наполняете себя этим светом, да? Потому что мы никогда не наливаем банку в банку, тем более в холодную, в горячую воду, на лопнет. Так и человек со своими эмоциями, если вы привыкли жить в негативе и с недоверием к миру, да, хочется все-таки написать письмо Деду Морозу с внуком или с, для себя любимой, да, в конце концов, ну, пожалуйста, подогрейте себя, подогрейте свои эмоции. Не надо на холодную, на негативную вот эту вот всю вашу мыслеформу накладывать вот такой мощный положительный заряд, иначе произойдет Взрыв когда вы это все проделаете когда вы зарядитесь вот этой положительной энергией, когда вы себя наполните светом, наполняя себя светом, ваши вибрации уже поднимутся. И вот на этих высоких вибрациях вы садитесь и пишете письмо. И неважно, сделаете вы это с ребенком, сделаете вы это для себя, включите в себе ребенка. Вот везде, всегда, вот тоже на тренингах я говорю, нам в свое время говорил наш мастер я Аклич Каравгоцкий, пробуждать в себе ребенка да пробуждайте в себе вот эту энергию это энергия это энергия чистая это энергия познавательная та которая у вас сокрыта, да это ресурсы ваши просто вот правильное использование своих собственных ресурсов теперь письма. если вы Письмо пишите с ребенком, с ребенком, то есть в буквальном смысле с ребенком, с сыном, с дочкой, там, да, с маленькими. Сядьте и подумайте, как вы будете писать письмо Деду Морозу. Может быть, он апликацию сделает. Проявите с ним фантазию. Может быть, он что-то там вот такое придумает. Вы даже не ожидаете. Идите за ребенком, за его фантазией. Превратитесь сами в ребенка. Можете предложить, если у ребенка вдруг фантазия как-то отключилась на этот момент, растерялся вдруг, да? Ну, предложите аппликацию, может. Если он умеет рисовать, пусть нарисует, если не умеет писать. Ну, сейчас дети продвинутые, конечно. У нас дети пишут уже, мне кажется, как только рождаются. Ну по крайней мере, с телефонами они точно управляются. если ребенок ваш сам пишет оставьте его пусть он сам пусть он проявит самостоятельность если ваш ребенок все-таки не может а да, вот самостоятельно помогите значит под этим видео внизу будет обязательно точный адрес деда мороза куда отправлять письма там есть отдельное вообще помещение мы туда ездили мы там видели огромный дом стоит такой терем да где принимают письма где почта деда мороза и там огромное количество помощников конечно которые помогают разбирать почту, и я вам хочу сказать, что если вы указываете обратный точный адрес, то вам приходит обязательно еще и ответ от Деда Мороза, поэтому имейте это в виду и доставьте своему ребенку радость и себе доставьте радость. Ну, а мы с вами, дорогие взрослые девочки и мальчики, тоже не будем время терять даром. А давайте мы вот на сегодняшний день используем эту энергию, положительную, огромную мировую энергию в мирных целях. И прежде всего мы в этот день сформируем свое внешнее намерение. Во-первых, свое личное внешнее намерение. Да, то, чего вы давно хотите. То, что вы уже давно, может быть, себе, там в намерении иметь, вот представьте себе, вот, вот, что вы это уже имеете, да и сосредоточьтесь на этом, и отпустите. И отпустите отпустите, не держитесь за это. И оно вот в какой-то момент обязательно к вам придет. То Вот как работает внешнее намерение. Вы об этом подумали, сосредоточились на этом, сконцентрировались до деталей, до мелочей, а потом раз и отпустили. Самое главное – отпустить. Но почему желание не исполняется? Мы это подавляем своим излишним потенциалом. Не надо этого делать. А вот отпустили. Теперь то, что касается мирового события. Значит, сегодня, если вы еще не Подписаны на канал, это вообще должно быть первое. Поэтому первое мы подписываемся на канал, потому что мы здесь теперь будем каждый день прорабатывать какие-то вот э, смыслы. Написать письмо волшебнику нового года, это же конечно это положительная энергия. Вирус в ней задыхается в такой энергии. Давайте эту энергию больше источать, давайте этой энергии излучать больше. И вот вы увидите, какие чудеса начнут происходить. Прекратите вбирать в себя информацию о относительно вируса. Мы уже теперь знаем, что мы тем самым раскачиваем этот маятник гораздо больше. Давайте мы не будем раскачивать маятник вируса. Неазматичную энергию. Мы просто подавляем энергией флюидов, которые выпускаем огромное количество. И вот это излучение мысленное да, наше, помогает нам достигать наших целей. Переходить на те линии жизни, на которых мы хотим жить. А я думаю, что мы все хотим жить в стране богатой, Счастливой, здоровой и точно так же мы хотим жить в мире, наполненном любовью, светом, счастьем, богатством. Безусловно, богатством, конечно же. И этот мир абсолютно здоров. И вот каждый тоже должен сказать себе «Я здорова!» «Я абсолютно здорова!» Обязательно пропишите. Помним, да, русские традиции, русские поговорки. Что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому пропишите «Я здоров!» «Я здорова!» следующую субботу мы с вами наряжаем елку. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь до следующей субботы. Я думаю, что в каждом доме есть елочные игрушки, какие-то есть любимые игрушки. Вот давайте мы сделаем следующее. Вы, пожалуйста, сфотографируйте свою игрушку новогоднюю, любимую. Напишите историю этой игрушки новогодней, любимой. Опять же, что мы делаем? Мы заряжаемся положительной энергией. Потому что, когда мы берем в руки любимое, знаете как? тепло чем больше мы таких теплых флюидов запускаем опять же в мир тем лучше этот мир становится все и улыбайтесь господа Да будем совершать глупости вот такие вот в виде шалости которые нам только улучшают украшают нашу жизнь и делают нас счастливыми богатыми и здоровыми пока пока я вас люблю и не прощаюсь но в понедельник опять начнем практиковать теорию пока пока